Я создавал много взорван мост как 8 километров на немецкой территории и 29 суток эшелонов не было а шли грунтовыми дорогами машины с боеприпасами на москву вот тут то им и было минированные дороги встречали как с минами сколько они могли провести Грунтовыми дорогами, боеприпас на Москву. Был немец, в его кармане было, было письмо. Он писал, что э, отпуск не приедем. Здесь какие-то партизаны, они живут в земле. Не оттуда, не отсюда, и вылазят из земли. И это письмо, мы так смеялись. Но в самом деле, где мы жили? На земле, на земле, что у нас были? В вашем примере, работая с молодым поколением, но мы всегда объясняем, рассказываем, как вы, будучи девчонкой, совершали свои героические поступки, сколько вы труда и усилий положили на то, чтобы этот день у нас состоялся. Большое вам спасибо. Низкий вам поклон. Мама всегда старается воспитывать всех и внуков и правнуков и детей. Всех, всех, всех. Наша компания ежегодно в канун 9 мая поздравляет ветеранов с Днем Великой Победы. Эти люди совершили великий подвиг. Страны Европы, они прогнулись перед немецко-фашистскими захватчиками. А наши ветераны, те, которые сейчас, к сожалению, осталось очень мало, они ценой своего здоровья, ценой своей жизни, они отстояли нашу русскую землю. И на их подвиги выросло целое поколение, которое гордятся тем, что они русские. Это поколение победителей. В очень много было раненых. По три тысячи, говорит, мы кормили. День Обеды варят, а ночь на санобработке. Вот работали как. Угу. Это не жалеешь выдержит... Да, не жалею. выдержишь. Вот, говорит, около плиты поставишь что-то, пос... сядешь и заснешь. Ну, правда, не спавший. Какой-то день и ночь, день и ночь. Это что-то значит. И дай бог. Не дай бог. Что мы перенесли, А вы, чтобы никогда не встретили. Было, конечно, весело. Очень тяжелые. Там невозможно, говорит, было. ничего, говорит, выдержали. Молодые. Было 21 год, 22 год ушла на фронт. Добровольца. Добровольца, да. А как мы забрали, она а куда им жена офицеров? Она говорит, я записалась было у зенички, в зенички пойти. И вдруг говорит, нашу эту меня еще одну женщину сказали: нет, вы останетесь, а эти теперь... и те погибли. Все, которые было сколько, 10 человек, все погибли. Вот, видите, наверное, судьба. Право жить сейчас на этой земле, трудиться. Радоваться мирной жизни мы получили благодаря их мужеству, их стойкости и зачастую их жизням. Поэтому День Победы для нас главный праздник. Что еще важно, что все эти ветераны, как правило, они были участниками после военного восстановления страны. Большинство из тех, к которым мы ездим, это ветераны, проживающие в сельской местности, в местах, где у нас расположены наши фермы, животноводческие комплексы, либо заводы. Все эти люди, вернувшись с войны, они участвовали в послевоенном восстановлении. Во время войны было уничтожено имущество порядка 100 тысяч колхозов и совхозов. Около 70 тысяч сел и деревень были полностью уничтожены. И именно... Это поколение, вернувшись с фронтов, принялись за восстановление хозяйства для обеспечения страны всем необходимым, того, что мы сейчас называем продовольственной безопасностью. Поэтому их пример нас максимально вдохновляет. Мы, компания «Мираторг», уже работаем в мирное время, у нас мирные цели, но мы также сейчас обеспечиваем продовольственную безопасность страны. Поэтому их пример для нас... Важен, вдохновляет нас трудиться, преодолевать сложности и делать экономику нашей страны сильной, страну достойной, великой памяти наших славных героев. Спасибо вам большое и долгих-долгих лет. Мой тоже гражданскую войну воевал. Ему казалось, что это как будто сегодня это все... А время-то идет и мне кажется, что это недавно что произошло. Вот. А он воевал гражданскую войну с бандой Махно и Шково. Да. С этой войной я пошагал до Сталинграда, а Сталинграда до берга И в Кенигсберге для меня эта война закончилась. Я все, все, все встречал, и хорошее, и больше все. Бояли, боялись, боялись, что вот-вот тебя сейчас хлопнут и убьют. Каждая твоя судьба, кому как суждено, mm -hmm. тот так ты живет. Вот никакие были трудные переплеты. А вот меня подал, вот а рая у меня рука. Вот. Я снайпер снайпер. Я буду, попал. Попал. Снайпер. Mm. Я буду Анна Семенков, спасибо за чистое небо над нашими головами. С любовью и уважением гордимся мы искренне вами. Будьте здоровы и счастливы. Пусть близкие будут рядом. В великой Но... и чистой победы, от души вас мы все поздравляем. Спасибо вам. Вот вы, видите, молодежь, пришли поздравить. Какой это подъем. Какой это моральный дух. Я на несколько лет моложе становлюсь, вот видя вас, ваше поздравление. Не... Поздравляем вас от компании Мираторг, от администрации Выгонческого района. Пришли наше приветствие праздничная передача. наше уважение и нашу благодарность. Так что мы вас искренне, сердечно поздравляем с тем праздником, который является главным праздником для всех нас. Вот, поздравляем вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам а, большое за ваш безмерный спасибо, подвиг, Левочки. за то, что дали да. жизнь другим поколениям. Спасибо. Хочется пожелать вам здоровья, ага. которого, нет, уже. которого нет, нет, но нет, но стараться, ну, крепимся, стараемся, да, ага. крепитесь, ну, как почти 100, без нескольких вот, месяцев. чтобы и 100, у и дальше еще... А, как говорится прожили а. мы с вами встретились приехали а. к вам вот спасибо девочки спасибо что не забываете стриком да. то... когда-то мы были такими ворвались вперед ну за победа великая победа ну да это благодаря tava. вам конечно вашей стойкости <зв> мужеству Варвара Алексеевна. О, спасибо. От нас, Алексей. от компании Миратор. мая. Примите поздравления. Поздали, как все одно. С Днем Побелого. Великой Победы. Всего вам хорошего. Здоровья, благополучия вашим и родным и близким. И вам спасибо, что помните. Спасибо что вам происходит. на самом деле. Да. да, что вот мы все собрались, имеем такую возможность здесь встретиться. Ура! Ура! Ура!